Всем привет! Сегодня вашему вниманию я представлю контент, где я в образе бездомного, сидя в инвалидной коляске, играю на гитаре на пешеходной улице. Досмотрите это видео до конца, потому что в финальных кадрах будет...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 Наши села батарейка я искала тебя годами долгими искала тебя дворами темными в журналах кино среди друзей в день, когда зашла сумма сошла сколько лет прошло все о том же гудят провода. Все того же ждут самолеты. Девочка глаза ли самого синего льда Дать под окном пулемета Давайте вместе споем, а тоже ведь кто-то расстоять Скоро рассвет, выхода нет Ключ поверни и полетели Нужно вписать чью тетрадь, кровью, как метро палет нет, выхода нет а не мне песню о любви? они а выдуматели новый жанр по попсове матери. И стихи всю жизнь получать я на Рар далеко, но как за моим окном я рад тебе, хоть вижу мельком Но кидаешь мне гнор, когда я не молчу, говорю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 Если вам видос понравился, не поскупитесь, пожалуйста, на лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.